Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Мне написал разработчик с аккаунта бота, который в данный момент находится в игре. Хотите узнать подробности? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. Эту историю я скажу кратко, потому что я так хочу. Начинал все с того дня, когда я поменяла оформление канала. Сижу я в интернете, листаю эти фончики, чтобы, ну, эстетично было все, как вот модно сейчас. Вижу, мне приходит уведомления с инстаграма. Hello, Вачери я вижу, что высветилось мне в инстаграме. Я такая, че? Я захожу в инстаграм, вижу, что это бот который сейчас стоит в игре и кто этот аккаунт бота ведет либо разработчики либо чувак левый я не знаю ну скорее всего разработчики но я не уверена он мне пишет дай нам данные от своего аккаунта почту и пароль чтобы мы проверили есть ли у тебя мод но это я по своей памяти так я дословно перевод. не особо помню я не поняла сначала, думаю, что за фокусы, но фокус, конечно же, не удался, потому что я ему написала. А в этом одни создатели должны же быть еще люди, которые должны за это все отвечать, вот создатели, модераторы. Вы сами в игре написали, никогда никому не сообщайте свои данные, электронную почту и пароль. Модераторы никогда не попросят вас об этом. Это написано было с большой буквы, между прочим. Даже большими буквами, вот такими на весь экран, чтобы все увидели просто. Он пишет, нам так тяжело, мы устали, но это я от тебя добавила, чтобы, ну, картина была, а то она не полная такая. Мы так заняты созданием, созданием чего, непонятно, конечно же, чего они там создают, скажите мне на милость когда они чуть ли не каждый день какие-то новые события добавляют. Вот чем они там заняты, вот серьезно. Разрабатывают какие-то новые события, но я не уверена. Серьезно. Ну вот и у нас завязалась переписка. Я написала им про сотрудников, что люди в этих субтитрах, они для красоты, что ли, написаны или что? Вы там что, они все создатели, которые там просто сидят, создают, что у них даже нету модераторов. Не то, что администраторов, даже модераторов нету. Администратор и модератор это вообще совершенно разные люди и совершенно разные профессии, но ну, я к слову так, он не пишет, нет, и вот я это все написала, написала, он мое сообщение посмотрел и он даже их лайкнул, последние мои два сообщения про сотрудников и про субтитры. Всё. на этом больше он мне ничего не писал видимо он сдался и я ему надоела. но сейчас мы переходим в инстаграм чтобы вы все поняли смысл вы, чтобы вы не говорите что это кликбейт вот он этот персонаж который мне писал вчера даже ту переписку которая была ну, самая первая я ее удалила к сожалению он мне написал еще раз надо было его заблокировать конечно ну вот она, это переписка, но ну, на английском у кого-то English is very, very bad, поэтому я вам покажу сейчас перевод. Итак, сейчас я покажу и фотографии с перепиской и перевод, мало ли кто не увидел на видео всю эту переписку. Если кто-то разбирается в английском, пожалуйста, смотрите на видео, усматривайте, но я все равно покажу Повторюсь перевод и переписку. Смотрим. Скорее всего развод, который будет в скоро времени популярен. Запомните раз и навсегда, пожалуйста. Никогда никому не давайте данные от своего аккаунта. Никогда, вообще ни при каких условиях, никогда. Потому что это ваш труд, вы своим честным трудом поднимали себе уровень, развивались, играли, а тут какой-то левый чувак просто возьмет и заберет у вас этот аккаунт. Никогда никому не давайте, пожалуйста. Это новый развод, 100%. Потому что если бы это была правда, то... Разработчики бы не стали прям каждому игроку писать. Более 50 миллионов надо было им написать. Ой, можешь дать свои данные, пожалуйста. Ну, вы подумайте сами. Пожалуйста, никогда никому не давайте свои данные от аккаунта. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.